Всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как отключить прокси-сервер. Есть несколько способов для отключения прокси-сервера. Первый способ: нажимаем правой кнопкой мыши на пуск, выбираем параметры, заходим в сети интернет и здесь у нас есть прокси-сервер. Нажимаем на него. Вот, «Определять параметры автоматически», мы их выключаем. «Использовать сценарии настройки» настройки должны быть отключены. Обычно в адрес сценарии прописывают какой-нибудь вирус. Сохраняем. И, соответственно, настройки Proxy сервера вручную. Также переходим, у нас все отключено. Нажимаем «Сохранить» и закрываем. Для чего отключаем прокси-сервер? Бывает, что э, не открываются интернет-страницы или компьютер там что-то тормозит интернет. В основном это прокси-сервер включен у работодателей. В домашних условиях ну, я еще такого не встречал, чтобы был включен прокси-сервер. Вариант второй. Э, переходим в панель управления. Обязательно смотрим, чтобы у нас была не категория, так проще будет, а крупные либо мелкие значки. Затем мы переходим в свойства браузера и здесь мы выбираем подключение. Переходим в настройка сети и здесь снимаем все галочки. То есть вот эти галочки должны быть сняты. Окей, окей и все. Вот так отключается прокси-сервер. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи. Пока.